Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами Роман Дусенко и «Бизнес-завтрак» на Радио Медиа В это холодное ноябрьское преддень рожденевское моё завтра день рождения утро, да. но завтра я уже буду немного в другом месте, вместе со своей семьей. А сегодня мы работаем, и с огромным удовольствием я представляю свою гостью Оксану Телегину, генерального директора ООО «Складовка». Доброе утро. Вот известно, «Складовка». Ой, что такое «Складовка»? а складовка – это сеть городских складов для индивидуального хранения вещей. Хороший брендинг, прикольно придумано, потому что складовка, кладовка… Складовка, кладовка – это идеальное сочетание, которое как бы нам подарено миром. Слушайте, ну на самом деле, мне кажется, оно подарено нашим прошлым. Потому кладовка была у всех. Да. Я когда маленький, все время мне было интересно, что же там родители хранят. А потом это уже как-то место какого-то склада. Мы играли в прятки, не знаю, там, Но ну, в каждой квартире была маленькая кладовочка какая-то. Вот. И это, наверное, вот из нашего прошлого. А если сейчас посмотреть в целом возрастной средств, это люди примерно какого возраста пользуются все подряд? А вы знаете, это, наверное, очень широкий спектр. Это и студенты, это и люди от 25 до 30, это и выше. Потому что все зависит от того, для чего тебе нужна кладовка, да? Тебе нужна кладовка, может быть, сезонные вещи хранить, может быть, ты хочешь расчистить. Труп спрятать нельзя. Можно, но не нужно. <звы> вот, уголовный кодекс мы чтим. Вот. А захотели сделать ремонт, отвезли к нам мебель. Спокойно сделали ремонт, никто ничего вам не испортил, вернули обратно. Захотели уехать в другой город, сдать свою квартиру, привезли мебель к нам, сдали свою квартиру. Передумали, вернулись обратно. Домашние животные. Нет, домашние животные нет. Это, нет. Это другая служба, другая они занимаются. Знаете, да. как-то я помню, будучи предпринимателем, в самом первой волне предпринимателем нас называли раньше челноками, там да, вот как uh -huh. так. Мы блудить на вещи. почему-то в Ташкенте дубленки спецом были в магазинах. А вот на Дальнем Востоке, где их я жил, где было. было холодно, их не было. И я устранял эту несправедливость. Uh -huh. И вот э, э, полет из Хабарска в Ташкент. Занимал долгие время, и когда там уже начались какие-то журналы, первые вот коммерсант, я не знаю, профиль, там не помню, что такое, я с удивлением читал статью о том, что на Западе люди покупают питьевую воду. Для нас, казалось бы, тогда это было что-то, ну, как Но это покупать, питьевую да, воду. Да? Да, Сейчас да. это стало абсолютно нормальным. Литр питьевой воды, между прочим, хорошего качества, стоит дороже литр бензина. Обратите внимание, вот бутылочка да. Эвен, там, да, да. да, она даже дороже стоит это сколько, получается, где-то 70 рублей. 70-80 зависимости от 0,33, да. да, а, -а, -а. а литр бензина пока стоит там 50. Вот можем а -а -а. себе представить, что питьевая вода стала по стоимости как бензин. Это я к тому ну, начинаю разворачивать о том, что наш мир дает нам какие-то новые абсолютно возможности по созданию бизнеса. Наказалось бы тех вещах или тех предметов, которые раньше никогда не были. Вот, например, как вы, да, да, казалось бы, просто предоставление места для хранения вещей, да. никто никогда не думал, что за это можно платить. Как Вы считаете, вот почему вдруг у нас произошла некая психологическая смена вообще представления покупателя о том, что можно покупать какие-то совсем ну, ну, интересные вещи? Ну, я думаю, что наша услуга, она связана с такой физиологической потребностью человека, да, а накапливать, хранить, хранить, да? хранить, хранить это хорошо да, и хранить это надежно. Поэтому они все могут себе в квартирах попасть. Согласен с вами, недавно перевозил родителей с одной квартиры, на другую у них было побольше, но за пределами Москвы стало поменьше, но в Москве. И вот мы разбирали мои архивы. Сколько я всего выбросил, даже представить не может. А кто-то не готов, для кого-то это память, да, а кто-то, а у кого-то дети, да, вырос один, осталась кроватка, велосипедик, санки, да, ну не выбросишь же ты, это скоро второй будет. Нужно куда-то отнести. Пришел второй ребенок в семью, подрос. Это все достали. Поэтому Оксана, скажите, пожалуйста, а как развивалась вообще ваша карьера как менеджера? Моя, наверное, первая крупная компания, это компания «Евромед». Я руководила там клиникой, это была клиника полного вы цикла. Вы исполнительным директором? Нет, я была генеральным директором. Но вы не медик по образованию. Я не врач. У меня два образования. Я закончила Московский авиационно-технологический университет, производственный менеджмент и финансовый Мои, кредит. получается, да? Нет, РГТУ Цалковского. А, угу. У нас там был замечательный факультет, производственный менеджмент, и люди, которые управляли… Заводами авиастроительными, вот они нас обучали о том, а как должно быть выстроено производство. И у меня на кафедре как раз-таки начиналась тема ISO, и один из руководителей предлагал... Ну, как бы я с ним участвовала на кафедре в первых разработках на тогда, тогда в стране, а ISO 9000... Интересные были. Отсюда, вещи. наверное, возникла моя любовь к качеству... И к вот непрерывным изменением. Непрерывным изменением. То есть то, без чего работа, наверное, в любой моей компании, как бы, да, она невозможна. То есть вы человек процессный, да? Я человек результатный, скажем так, но я понимаю, что хороший результат нельзя Только получить без хорошего процесса. Да. Угу. Супер. Что да. дальше было? А, потом а, достаточно долго я проработала в этой клинике, потом я руководила сетью салонов красоты Маны. прекрасная клиника». Тоже не будучи Ой, человеком из бьюти-бизнеса? Нет, я не была человеком из Вы отвечали за локейшн, обороты, продажи, за что? Я отвечала за ебиду. О, то есть, в принципе, за все. Да. То есть, а, а, там продукты, набор услуг, это уже там внутренняя кухня была, да? Или вот подбор персонала, это кто отвечал. А, смотрите, если мы говорим о каких-то специфических, скажем так, должностях, например, врач, да, угу. естественно, а, собеседование он проходил с главврачом. Но с вами он тоже общался? Он обязательно общался, потому что, как любой человек, особенно с особой спецификой, он складывается, да. Из двух составляющих, его профессиональные навыки и его личные качества. Да, если мы можем иметь прекрасного специалиста с точки зрения профессиональных качеств, но нулевыми возможностями межличностных коммуникаций, работы не получится. Аксана, знаете, мне очень интересен вот какой вопрос. Я вам рассказал перед началом да. нашего эфира, что я занимаюсь управлением по ценностям, и вот в какой-то момент руководителю или собственнику приходится принять решение, либо ты соответствуешь принятым ценностям в компании, отвечаешь своим как бы, характером отношениям к другим, либо нет. И вот иногда бывает такой коллапс, вот 50 на 50, человек прекрасный профессионал, но никакой сотрудник, вот с точки зрения ни корпоративную культуру не поддерживает, ни ценности компании, для него все равно, он в 9 пришел, в 6 ушел, но супер-профи. Вот вы считаете, такие люди должны быть в компании, или все-таки лучше иметь людей более настроенных на компанию, чем вот, но он супер-профи? Нельзя отвечать однозначно, скажем так, на этот вопрос. Я всегда задаю вопрос, это приносит вред компании? Если нет, то, наверное, нет, да? Это тоже его личное право да, на какую-то индивидуальность. а угу. Не бывает такого, чтобы он безупречно делал свою работу, но при этом якобы никак не разделял ценности компании. Так не бывает. То есть, если мы говорим, что он безупречно делает свою работу, он политкорректен по отношению к руководству а к окружающим сотрудникам, тогда, значит, он наносит вред. А если сотрудник наносит вред, ну, тогда… А, понятно. То есть, если он некорректен, то есть, допустим, не воспринимает особо руководителей, плохо относится к коллегам, но идеальный профессионал и клиент и от него в восторге, как тогда быть? Я считаю, что тогда есть смысл поменять, потому что а зачем? У меня всегда тогда вопрос к руководителю, угу. а зачем ты взрастил такого специалиста у себя? Он же не с утра проснулся Нет, и стал таким. Конечно. Он, он же шел к этому какой-то Это долгий. какой-то, да? И достаточно долго. Ты разрешал ему быть Это таким. Да, точно. Да, поэтому я не знаю, кому здесь вопрос: к руководителю этого сотрудника или к сотруднику? Что было после Мане? После Мане была компания Desange салоны красоты. После них был X-Fit, это сеть спортивных клубов. После этого была моя любимая складовка. Как? Как? как вы туда пришли? Туда я тоже пришла абсолютно случайно. Меня, ну, как случайно, меня туда пригласило кадровое агентство. Я до сих пор, когда коллегам рассказываю, представляете, три раза отказывалась от своего счастья. Вот, не хотела идти на собеседование. Оказалось, все так, все так замечательно и прекрасно. Но я тоже ничего не знала о отрасли Self Storage, и пришлось начинать практически с нуля. Да, у меня был огромный опыт работы с людьми. С это сервисом. был стартап, или это уже был действующий на бизнес? Тот момент это был день. Действ... Бизнес Сколько ему было пять лет, было пять складов. Было, да? Да, то есть, а сейчас компания а, уже. Сейчас у компании 8 складов. А в срок ее жизни уже какой? 9 лет мы летом А, а то, есть вы уже пятый год работаете, да? в да. мае будет пять лет. Угу. А вот. И пришлось, как бы, да, понимать этот бизнес, выстраивать этот бизнес. Эм, скопировать что-то у кого-то было невозможно, потому что в России, собственно говоря, это возможно. А вот где ближайшие? ближайшие западные аналоги, европейские? В Европе. Мы, кстати, сейчас открываем тоже филиал в Германии. Интересно. Да, интересно. да. Это наши акционеры приняли решение развиваться еще в Германии, поэтому у нас сейчас мы уже достигли тех. А кто там позиции... культура такая существует в каждой стране? А, Или, нет, я знаю, в Америке существует, вот очень популярно. Америка, да, Англия, да, очень популярна. Если мы возьмем Германию, наверное, уровень информированности такой же, как в Москве. Угу. В России он еще меньше. А в России да, поэтому вы пока не идете в регионы. А мы не идем в регионы не только потому, что низкая информированность, но потому, что экономические показатели, да, экономическая модель бизнеса будет не ну, там проще на даче все хранить, наверное. А, да хранили бы люди. Проблема в том, что расходы на строительство и обслуживание практически такие же, но ставка аренды она не будет такой, как в Москве. И тогда весь бизнес начинает, ну, бизнес ради бизнеса Конечно, да. навернилось забавно. Что вас привлекло, когда вы пришли на собеседование в складовку? Вот что, стратегия, личность акционера, перспективы развития, что зацепило? Все вместе. Все вместе. вместе, да. У компании стояли огромные задачи по развитию. Это было видение стратегии, был это стратегический было, план, да? Да, это был план, это было желание развиваться. Более того, мы уникальная компания, которая а, внутри одной группы компаний, у нас есть строительное подразделение и у нас есть операционная деятельность. То есть, таких компаний практически нет сейчас угу. в Москве на рынке. А, конечно, это все было очень интересно. А вот мне интересно, вот сегодня, по прошествии четырех лет, там, пятый год и в компании, насколько роль собственника, насколько роль основателя или основателей велика, как часто они с вами вот, общаются, доносят свое видение, стратегии, потому что вот сейчас мне бы хотелось, посмотреть роль вообще собственника в, в, в, в, вот в таком дуэте, как бы, да, или в паре с генеральным, потому что в большинстве случаев, я очень часто езжу по России, собственники являются генеральными а иногда собственники нанимают генерально, но де-факто сами продолжают руководить. Как вам здесь, вот, насколько ваша конфигурация соответствует вашему представлению о менеджменте? Ну, У меня, наверное… Идеальная классическая ситуация, а сама компания, она принадлежит фонду, поэтому здесь а, нельзя то есть система сказать да, да? о том, что она принадлежит одному человеку. У нас есть регулярные процедуры, которые продиктованы фондом, да, где мы встречаемся, обсуждаем, принимаем какие-то решения, мы их реализуем. У нас есть э, человек, который курирует нас со стороны фонда, да, и естественно у компании есть управляющий партнер, который также осуществляет как бы, контроль деятельности компании. То есть, по сути, у вас достаточно серьезные полномочия и свобода в выборе и принятии решений? По сути, да, то есть, мы договариваемся о каких-то вещах, то есть, по сути, мы договариваемся о тех финансовых показателях, которые важ, важно получить акционерам, и операционный менеджмент занимается тем, что он их реализует. Угу, угу. Что вы говорите людям? Какая стратегия компании? Людям каким? Своим. Ну, я а... имею в виду уже коллектив, уже непосредственно про компанию. Скажем так, для людей у нас всегда две стратегии. Первая да, – мы есть, должны оставаться лучшими на рынке, а второй момент – мы открываемся, и наши новые филиалы должны быть точно такими же, как наши действующие. Uh -huh. То есть человек, который при, может приехать на, на наш филиал на Новоорловской, приехать на наш филиал Барышихи, на наш филиал, там, я не знаю, Австрогино, он должен понимать, что это везде складовка то его одинаково обслужили, он получил одинаково качественную информацию, он получил одинаково качественный сервис. В этом и есть суть сети. Угу. Неважно. Слушая вас, это. у меня ухо-то ухо натренировано, я уже понимаю, что эм, первое, что я услышал, это лучшие на рынке, да. уникальные, да. единые стандарты сервиса, да. и, соответственно, клиент – это основа нашего бизнеса. Основа. Да, это, по сути, то, что читается между строк. Есть ли у вас какие-то формализованные ценности компании? А Если честно, я не очень люблю, скажем так, формат, когда на стенах висят, висят какие-то высокофилософские лозунги. Я за то, что пусть их будет пять, их знают все, и они своей жизнью, своей работой это подтверждают. Подъезжаем сейчас к вашему складу, выхватываем любого человека, спрашиваем, например, дуло пистолета, говорим, так, назови хотя бы одну, две, три ценности, что скажут? Склад должен быть заполнен, Раз. клиенты должны быть довольны, угу, а склад должен быть чистый. Супер. А вот если поймаем любого клиента и спросим, а что для него складовка, что скажет клиент? Когда я читаю отзывы, которые размещают наши клиенты, да, в основном это… Вы потрясающие, вы замечательные, вы удобные, какие у вас потрясающие администраторы, какие у вас заботливые девочки. Что я пришел и решили все мои вопросы. То есть здесь я не получаю каких-то технических характеристик, да, а именно эмоциональные а всплески, именно замечательные, потрясающие, какие вы удобные, как здорово, что вы рядом. Ну да, вот если бы вы были капельку подешевле, наверное, это было бы еще счастливее. А, вот такого рода. Оксана, не смотрели фильм этот, сериал "Мир дикого Запада" или мир, где Энтони Хопкинс играет, когда компания создает мир роботов угу. и они там имитируют людей, люди приезжают, развлекаются там. Не смотрели? А, фильм? смотрела, да. Вот я, я все время в своих лекциях привожу пример: садят этого робота, я говорю, что говорит, что, как было, как происходит сейчас, вернее, как бы мы хотели, когда нанимаем людей, потому что угу. следующий мой вопрос будет как раз про людей садишь его перед человеком, открываешь там должность, конфигурацию, загружаешь все что нужно, и он говорит: о, я работаю в складовке, мои ценности раз, два, три, я должен склад должен быть полный, чистый и прекрасный, клиент для меня самое главное. такого нет Таких чудес не бывает. Каждый человек индивидуален, И чтобы из него создать такого человека, это я знаю, вот лично я точно знаю, что это огромный труд всей компании. Да. Начиная от генерального директора, окончая любого его коллеги, а в целом всей системы. И занимает этот путь там от одного года до нескольких лет, чтобы люди стали так думать. Как вы этот путь прошли? Ведь мы с вами познакомились на премии, собственно говоря, и мое приглашение было вам как лауреату в области команды, построения командного сервиса. Как это все произошло? А -а -а. С чего началось? Произошло, произошло. Весь этот путь начался на самом деле года три назад, uh -huh. и я очень горжусь, скажем так, теми стабильными финансовыми показателями, которые регулярно дает складовка, несмотря на кризисы и прочие вещи. Но, наверное, я еще больше горжусь нашей командой, которая там работает. Путь начинается очень долгий, начиная от Подбора людей, потому что я не верю в то, что если взять человека, который не соответствует компетенциям, а у него нет компетенции к этой работе, ты сможешь его обучить. Научить можно, в принципе, всему, кроме хорошего отношения к клиенту. А, проблема в том, что если возьмем администратора у нас на ресепшен, uh -huh. да, это на самом деле специалист очень широкого профиля. По сути, как менеджер, да? По сути, это менеджер, который... Ну, есть право принять каких то решений? У него есть достаточно широкое право принятия решения. При этом, понимаете, с точки зрения человеческих компетенций, он должен быть прекрасным коммуникатором. А у него должна быть предрасположенность к обслуживанию клиентов. Он должен прекрасно ладить с документами, он должен прекрасно ладить с цифрами. То есть, с точки зрения набора компетенций, это порядка пяти компетенций, которые… А очень редко встречаются одновременно у людей. еще и, наверное, некое развитие, потому что если он администратор, он как бы там руководитель этого Обязательно, направления. Обязательно, да? то есть при этом должен быть у человека потенциал к развитию, потому что система меняется. Она же не мертвая. Да, если я возьму нашу технологию продаж три года назад, и ту технологию продаж, которая у нас есть сейчас, она эволюционирует, она живет. А что это значит для людей? А как вы, это... кстати, продаете? Что вы продаете? А мы продаем боксы. А вообще, ну вы, вы же не боксы продаете, а решение какой-то проблемы, да? То есть а, как пос... вы заходите в мозг клиенту? А, это тоже очень сложно, потому что на самом деле это для клиента сложно. Первое, когда от чего мы, когда мы избавились, скажем так, от иллюзии, что клиент знает то, что он хочет, наша жизнь стала проще. А, ну мы просто убрали эту штуку и все, да? И клиент, когда нам звонит, а Мы выясняем у него, что он хочет хранить, сколько он это хочет хранить, в связи с чем он это хочет хранить, какой срок он хочет хранить, где он хочет хранить. И множество таких вопросов. Через определенную беседу, через определенное задавание вопроса администратор понимать начинает точно, сколько да? человеку нужно. Угу. Она формирует его потребность. Да? Потому что иногда люди звонят, говорят, мне нужно 20 квадратов а ему по факту 5 нужно. Да, ну да мы, а. мы, мы, мы трудно представляем пространственное воображение. Это, или и, это нормально. А скажите, а что вы рекламируете? Вот у вас же есть какая-то реклама? Да. И что в рекламе написано? Мы храним ваши вещи. Угу. То есть мы специализированный склад, построенный для того, чтобы качественно хранить ваши вещи. Классно. Тогда получается, что реализуя вот эту потребность человека, да. ваш администратор и ваша команда должна четко понимать и идентифицировать вот эту потребность человека и полностью ей соответствовать. Да? Да. То есть быть удобными, там, чистыми, как мы все остальное да. говорим. И вот в какой момент вам пришло понимание, что вот команда и люди, которые работают в ней, являются самым главным инструментом, по сути это продаж. Когда я только пришла в компанию, и то же самое, когда я работала в других компаниях. Что компания. вы сделали первым делом? Вот какое ваше было первое решение в складовке пять лет назад? Ничего не трогать, пока я до конца ни с чем не разберусь. Я считаю, что это самое главное. Что-либо трогать можно только после того, как а, ты с чем-то разобрался. Да? Второй момент, мы стали двигаться путем стандартизации, потому что сетка не может работать без стандартов. Кто придумывал стандарты? А, я придумывала, моя команда придумывала, коллеги… Сколько у которые... вас руководителей минус один? Четыре. Это ваши соратники, да? Да, Как это часто вы с ними общаетесь? Ежедневно. Ежедневно, да? Конечно. То есть, вот именно эти люди, которые потом туда дальше транслируют? Они транслируют, они создают, потому что, например, у нас есть служба персонала, да, у нас есть учебный центр, у нас есть служба качества, у нас есть э, отдел маркетинга. Мы сказали, что 80 человек работает в компании, да? Да. Это уже достаточно много для российского бизнеса, я считаю, что это уже крупная компания. Ну, мы не маленькие. Угу. У вас все белое, зарплата да. белая, все. А вы тоже гордитесь этим? А, да, я горжусь тем, что <coughs> наши люди очень всегда вовремя получают зарплату. Мы выплачиваем все больничные листы. И, то есть, у людей есть эта социальная защищенность. Потому что я не верю в то, что если ты просишь от людей от качественного дачи. отношения к своей работе, ты можешь не выполнять свои какие-то гарантии перед людьми, да. Потому что цена слова она очень важна. Абсолютно точно. А вот после вот этих руководителей минус один еще есть уровень руководителей. Да, это есть руководители филиалов. У нас на каждом филиале есть руководитель филиала, который угу. ответственен а, за то, что происходит непосредственно. Но после них наперед. уже все сотрудники. А, уже сотрудники. То есть получается, раз вы, два да. это ваши топы да. и три, это менеджмент. Да. И вот для всех них вы когда-то создали и подумали, что нужна некая унификация управленческих процедур. Да. Почему? А как по-другому? Не знаю, я вот спрашиваю, почему? Ну, я, скажем так, я, может быть, я не шива, есть коллеги, которые шивы и могут иметь в прямом... Вы имеете подчинении в виду, что большинство делаешь сам, 80, да? 80 человек иметь в прямом подчинении. То есть я за то, чтобы использовать управленческие технологии и управлять по ролям, как бы, да, а не по персоналям. Тем более, ну почему, то есть есть фили... 8 филиалов, да, они стандартны и на них должны быть стандартные вещи. И клиент, который пришел с одного филиала на другой, есть клиенты, которые выбирают на тот филиал ему поехать или на другой филиал. Бывает поехать. такое, что он побывал в одном, потом в другом да. и говорит: я хочу туда, да. Надо, да, да. ему везде должно быть удобно, комфортно. И стандартизировано, и конечно, да. Конечно, конечно, Как вы это добиваетесь? Вот лично вывод: как много времени инвестируете в работу с командой? Наверное, все мое время инвестировано в работу в, э, с командой. То есть я, наверное, из тех руководителей, которые не производят так называемых прямых результатов, я в этом вопросе сторонница очень большая. Александра Фридмана о том, что управление должен управлять. Угу. Ну, Александр Фридман есть и другие, не очень, на мой взгляд, добрые вещи как эксплуатация подчиненных и все остальное. Ну, оно в, в хорошем смысле и те вещи, когда ты сам. Я всегда говорю. Вот, когда происходит какая-то ситуация, надо всегда честно разбираться, кто ответственен. Сотрудник не сделал, потому что ты, как менеджер, не простроил какие-то схемы. процентов какие руководитель ответственно. Вот. Даже имеет смелость я признавать свою а особенность. Вот этого в России нет. И исправляй. Потому что когда. У нас случается какая-то ситуация, да, а мы садимся, нашей рабочей группы, которые участвуют, им говорим, стоп, я говорю, виновного мы сделать успеем всегда. Но давайте, пожалуйста, разберемся, где в каком этапе у нас что-то пошло не так. Только так мы можем расти, только так мы можем исправлять свои ошибки. Какую модель управления вы строите? Вот что вы что для вас идеальная модель управления вашей компании через 2-3 года, пять лет, я не знаю, пофантазирую. Идеальная в плане людей, С точки в плане... зрения управленческой модели, вот что вы хотите, Ну, например, там, да, на прошлой неделе у меня здесь была Екатерина Леонтьева, она mm -hmm. подстроила бирюзовую организацию, mm -hmm. другие компании, например, там жесткая иерархия менеджмента, третьи там хотят минимально участвовать в процессе, все отдают непосредственно вот топом, остальные там отдают туда. Все зависит от того, что, вот, что вы строите, какую модель управления. Я, наверное, сейчас строю ту модель управления, когда средний менеджмент достаточно высоко uh -huh. для того, чтобы делать свою работу. Тем самым у меня развязываются руки и время у высшего менеджмента заниматься глубже да, и стратегиями вот развитием бизнеса, и да. развитиями, потому что если твой средний менеджмент требует от тебя очень много времени а, обучения и прочих-прочих вещей, да, а, ты, ты теряешь каких-то других направлениях. То есть время это все равно продукт конечный. Окей. Сейчас время такое замечательное, когда все компании формируют бюджет на следующий да. год. Как у вас построен этот процесс? Креативность. Сме... Вот, например, в эту субботу с Ксенией у меня была стратегическая сессия. Мы с одной компанией поступил заказ от них, он мне попросил собственник сделать так, чтобы мои люди не боялись смелых планов. И вот мы два дня фактически старались сделать так, чтобы не бояться. Как вы, вот с чего у вас начинается, с каких посылов вы начинаете вот формирование бюджета следующего года? Я не очень понимаю, что такое смелые планы. Я всегда за то, что физика не врет, и любые планы, понимаете, должны основываться на неких физических данных, либо каких-то конкретных предпосылках, которые должны быть реализованы. Ну, например, это, смелые это значит не 10% плюс к прошлому году, а Нечто большее, основано не просто на экстраполяции старых данных, а на анализе рынка, на предположении, на внедрении новых продуктов, на анализе потребительских предпочтений. Когда начинают руководители, вот эта ваша команда, маленькая кучка, помните, как у Ленина, малая кучка, да, вот топов, они говорят: "Слушай, а мы ведь можем это, ведь можем это, мы вот можем то". Все это можно, да. То есть, я просто я, я для себя не очень понимаю там смелые, не смелые, <coughs> да? То есть в моем понимании это просто. Там, акционеры сказали о том, что рост должен быть такой -то. Ты не говоришь ни да, ни нет. Ты приходишь, садишься и смотришь физику, а да, угу. что тебе дают, говорят, твои производственные мощности, что тебе говорит твое конкурентное преимущество, да, что говорит окружение. То есть для этого есть очень много, много факторов, которые ты проанализируешь. А вы такое, что акционеры сказали, вы проанализируете, вы им отвечаете. Мало попросили, можем больше сделать. Я всегда за то, что если ты можешь дать больше, дай. Классно. То есть я за очень честные партнерские отношения с акционерами, потому что только так можно вести а, честный диалог. Окей, okay. да? посмотрели. Значит, команда должна быть сформирована из профессионалов да. и из тех людей, которые соответствуют ценностям компании. Да. На протяжении достаточно длительного времени формируется некая корпоративная культура. Да. Топы и вы должны быть сосредоточить в большей степени на стратегии, на развитие, на обдумывании перспектив развития бизнеса, а middle management должен полностью закрывать всю операционку. Да. Как таких людей вырастить? Вот именно вот эти вот регулярные этим управленческие. Я и Что это такое регулярные управленческие процедуры? Из каких они процедур состоят? Скажем так, если мы возьмем до уровня среднего менеджмента, до моих как бы заместителей. Минус два. Там, минус два. У администраторов все достаточно стандартизировано. То есть первые, кого мы стандартизировали и все прописали, это были администраторы. Вплоть до того, что есть технология продаж со скриптами, есть методологические материалы, которыми администратор разговаривает с клиентом, есть папки документов, где какой отчет что-то должен сделать по разным вопросам, есть форматы обратной связи, которые частота, с которой да, человек получает ее. Сейчас то, что мы занимаемся в нашем учебном центре, которая отдельная моя гордость на самом деле, мы занимаемся тем, что мы пишем книгу, о том, а как управлять филиалом. Класс. Это книга, которая будет для управляющего. Потому что я не думаю, что это только моя проблема. Это проблема в целом любой розницы, любой а розницы. как сделать так, чтобы любой руководитель розницы. твоего филиала делал то, что В тебе большинстве надо. банков существуют подобные книги. Я потом поделюсь с вами идеями. Вот, но я видел много таких вот книг руководителя филиала. Да. Да. Там И все прописано. Это проблема всего рынка, угу. да, когда а, вот. Средний менеджмент, к сожалению, не всегда делает то, что ты хочешь. Точно. И нам все время кажется, что только потому, что ты поставил его руководителем да. филиала, он сам все должен знать и придумать тебе, как он это сделает. Нет, чудес на свете не бывает. Как бы если не дала, как бы глупо спрашивать. Поэтому.. Уже накопился достаточно большой пул материалов, и сейчас мы занимаемся тем, что мы сводим эту книгу. Я надеюсь, в следующем году она будет. И будет интересно на нее взглянуть. С удовольствием покажу. С удовольствием да. покажу, но эта книга не только какая-то, скажем так, а управленческая блажь, может быть, да, или игрушка, на самом деле это стратегический инструмент, который позволяет компании масштабировать а мне кажется, неплохо момент. было бы увидеть в следующем году в книжных магазинах книгу Оксаны Телегиной, книгу директора филиала, почему нет, собственно говоря? Может быть, может быть, дай бог. И что там будет, вот какие сегодня, структура этой книги какова? Структура этой книги такова, что вот есть человек приходит, мы выбрали его по каким-то предыдущим профессиональным компетенциям, по личным качествам, и говорим, здравствуйте, Маша, вот вам филиал. Открываю эту книгу, Маша… Спасибо так... большое. Спасибо вам большое. Вот управляйте, пожалуйста, да? вот вот, вот сделайте мне а помните, чудо. что еще зарплату не сплатили. Да, да, да, там зарплату два раза в месяц я вам официально перечислю, но вот сделайте мне с этим домиком чудо. у До вас была другая Маша, она вот не смогла, а вот вы сделаете. Ну, к сожалению, чудо не бывает. Из чего она состоит? Она состоит из следующих разделов. Да? А что есть технология продаж на филиале? Угу. Что есть а, работа с технологией по взаимодействию с клиентом? Что есть технология управления персоналом? Угу. Что есть работа управления с технической службой, которая есть на филиале? Она для него, для филиала крайне важна. А как ты взаимодействуешь а, с финансовыми службами компании? Uh -huh. А Как ты осуществляешь контроль за продажей доп. услуг? Как ты работаешь с должниками? Супер. То есть, по сути, вот все проблемные области, которые когда-либо возникали, да. вы их подаете. А да. как вы их, ну, то есть, достаточно ли просто дать книгу, чтобы он прочел, или все-таки вот как раз учебный центр служит учебный этой Учебный центр, вот... то есть это будет база... Только некий MBA ваш внутренний. Да, это будет база, по которой будет разработан учебный курс. Это невозможно дать за месяц. Если у нас администратор, средний срок обучения администратора для складовки, это 3 месяца. Здесь примерно такой же срок обучения будет. То есть, каждый руководитель своего направления будет давать эту информацию. То есть ну, Помимо книги, то есть, почему мне сейчас проще писать эту книгу? Потому что у меня уже выстроены точки контроля, которые позволяют да, контролировать эти показатели. Мне осталось только человеку все рассказать. То есть, сейчас его просто контролируют. Ну, если берем со стороны, да, но это нечестно, это неправильно по отношению к сотруднику. Он должен увидеть... Как бы, да, формат конечного результата, а не только зону контроля. Угу. И вот тогда получается очень красивое результативное взаимодействие. Интересно, формат конечного результата, а как вы его передаете? Через что? Ну, то есть, допустим, целевые показатели, степень удовлетворенности его да. персонала. Там. Через критерии. Угу. То есть, я не очень люблю в описании прилагательные, если мы не описываем там какие-то картинки или что-то еще. То есть, человек четко должен понимать, к чему ему идти, когда он считается хорошим, когда он считается плохим. Uh -huh, uh -huh. Это очень важно для руководителя. А какая система нематериальной мотивации существует вот в компании? Что вы делаете из того, что там не за деньги? Там? То, что не за деньги. У нас два корпоратива в год. Угу. Это... Почему это... два? Два, но китайский, новый год и русский. Нет, это всегда очень красивый корпоратив на Новый год и летний корпоратив на день рождения компании. Вне зависимости, кризис, не кризис, наши акционеры бесплатно для сотрудников, наши акционеры никогда не урезали этот бюджет, прекрасно понимая важность этих вещей для сотрудников. включено. Это очень красивые праздники с выступлениями. То есть, это не просто там… Выпекали. Это не посиделки в офисе. А это прям а, действие, экшн, да? Это ресторан, это красивые платья, девочки все наряжаются, О, а мальчики все красивые, ведущие, музыка. Это потрясающие праздники. Это обязательно какое-то красивое место, это огромный зал. То есть, зал снимается не меньше, чем на 100 человек. То есть, это действительно делается праздник для людей. Топы могут прийти с семьями? А единственное, наверное, у нас нюанс, что у нас все без семей. Без семей. Это такое, скажем так. Именно для работы. Для работы, для того, чтобы, потому что 8 филиалов, иногда Ого. бывают да, не все знакомы друг с другом. И вот это то время, когда, когда люди все могут перемешаться, да? Это такое, такая интересная энергия в этот момент происходит, все знакомятся, фотографируются, остаются фотографии. Какие-то награды на лучший сотрудник, Обязательно. Да? А летний корпоратив? Я стараюсь не делать каких-то, не делать его, может быть, столь официозным. А вот на зимнем празднике мы обязательно отмечаем всех людей, которые в этом году достигли. Какие качества? номинации существуют в компании? Знаете, они каждый раз разные. Я не люблю... По вот прошлому эту... году, что было интересное? По самое? прошлому году. В прошлом году а, мы вели такую практику, наверное, первый раз. Мы приглашали на сцену сотрудников, которые пришли в нашу компанию в этом году. О -о -о. И, Для, чтобы как... они поделились впечатлениями. Чтобы они поделились впечатлениями, чтобы все на них посмотрели. Потому что это, они часть компании. Вот вся компания здесь. да? Вот они встали. они поделились. Что говорили люди? Люди говорили на самом деле очень такие трепетные, очень теплые вещи о том, что они рады, о том, что они очень удивлены, что они не отработали еще год, а их уже пригласили, о том, как для них это важно, что они часть большой такой серьезной, сильной компании. То есть для людей ведь важно чувствовать защищенность, не быть просто винтиком внутри какой-то там системы. Приведу пример. Я рассказал о том, что мы сейчас в компании Новине делаем стра сессии стратегические угу. в области ценностей. И вот в том числе команда топов придумала ценность «безопасность». И безопасность они на сессии, безопасность – это отсутствие рисков. Когда мы спросили всех людей в компании, знаете, что они сказали? Они в первую очередь подумали о личной безопасности. В том, чтобы человек чувствовал защищенным. Не то, что это бизнес. И тогда мы трансформировали это безопасность. Это создание личной безопасности для осуществления безопасности бизнеса. И тогда люди, так, вот это да. Вот для, нас это было, для меня это было открытием, что люди в понятие безопасность вкладывают свою личную защиту какую-то. Не в смысле а от физическую защиту, а защиту это себя. Ну, базовую потребность, как по пироге. Это базовая Мосло, да. потребность, ты никогда не будешь вкладываться в то место, внутри которого тебе небезопасно. небезопасно да. что тебе Ненадежно, что тебе некомфортно. Вот, у нас два таких потрясающих праздника. Мы обязательно в центральном офисе празднуем 23 февраля. Собираются все девочки и мальчики. Это всегда. 8 празд... марта. Обязательно 8 марта. Мы обязательно празднуем день рождения нашего управляющего партнера Матвеева Павла Борисовича. Вот, это из таких вот. А праздников. как вы поздравляете друг друга с днем рождения? А как мы поздравляем? У нас обязательно с на 1 год заказаны корпоративные подарки, одинаковые для всех, чтобы никому не было обидно. Если это день рождения на филиале, то управляющий филиала приезжает в офис и берет этот подарочек, весь филиал поздравляет. Если это сотрудник центрального офиса, мы собираемся все таким а, большим кругом и говорим теплые слова этому человеку. Мне очень нравится вот, а, вот эта часть нашей корпоративной культуры. И человек обязательно заказывает либо пиццу, либо либо пирожки какие-то, это все очень мило, очень. Все это является как раз этим цементом, да, который. Скрепляет коллектив. Yeah. Ведь, казалось бы, менеджмент это не высочайшие технологии, там написанные докторами наук. Менеджмент это ежедневное отношение человека с человеком. Yeah. Вообще, yeah. вы знаете, я вот чем больше занимаюсь менеджментом, а уже последний, как и вы, собственно, там уже больше 20 лет, я понимаю, что это все-таки больше всего психология, и психология такая, основная на групп... изучении группы, взаимодействии коллективных образов поведения, мышления. И, конечно, это в первую очередь не руководитель подчиненный, а человек-человек. Yeah. Если ты. Ну, если ты понимаешь, что перед тобой человек, то всё, он может быть сегодня в хорошем настроении, а может быть, плохой. Плохой вызван не тем, что у него, например, что-то по работе, а у него ботинок жмет, да? Ну, вот стоять, да, он будет стоять и думать только об этом. Ведь мы люди. Вот я всегда говорю, что нет в этой кнопке переключения: робот, ты не робот. Как, вот, как вам удается находить вот это вот такой человеческий подход и все время проявлять, что, может быть, у вас был хороший наставник? Вот откуда вы взяли в себе вот это отношение к людям? Ну, на самом деле я не сразу к этому пришла, если честно, да, и еще, наверное, 10 лет тому назад я была в формат достаточно жесткого менеджмента. И даже если вы сейчас, наверное, спросите моих коллег или, допустим, коллег по рынку, меня не назовут мягким человеком, но я всегда за честность, вот в чем момент, да, я всегда за то, что, за понимание, я могу понять, какую-то вещь, которая действительно случилась. Но я не люблю, когда мною манипулируют, и когда использую, иногда людям это тоже свойственно, и я стараюсь это очень сразу и честно пресекать. Угу. За счет того, что, наверное, может быть, я уже работаю в компании давно, и люди уже привыкли, как бы, да, люди знают, что с любой проблемой, которая у них есть, они могут ко мне прийти и сказать, «Оксана, у меня такая проблема, не могли бы вы мне помочь?» – Вы открытый для всех? То есть любой человек может прийти в кабинет, да. постучать, спросить, я да, хочу... Да, единственное, ты, скорее всего, не сможешь зайти просто так, не потому, что я там такая, там, через секретаря. У меня просто очень жестко расписан график встреч, если угу. у меня есть эти 5 минут. Ну, я, то есть конечно, записаться всегда можно. Конечно, ты... Даже если подойти. там ты, я предовой сотрудника, я не хочу разговаривать со своим руководителем и не с вашим топом. Я хочу с вами поговорить, есть у меня такая возможность, как у сотрудника? Да, конечно. Ты можешь мне позвонить, у всех мой мобильный телефон выложен везде, как я всегда говорю, наверное, даже кошка знает а, о том, что, честно сказать, я не могу сказать, чтобы как-то так звонили, потому что я вообще люблю профилактику конфликтов. Uh -huh. Если честно, я не люблю, я, человек... я человек ленивый, я не люблю решать уже сложившиеся проблемы. Я за то, чтобы решить заранее. А все эти нагнетающиеся какие-то вопросы они видны заранее. Вот. А во-вторых, это же когда ты ты даже подбирая людей. Ты заранее либо создаешь себе массу проблем, либо ты их убираешь у себя. Да? Ну, я уже пять лет с ними, я знаю, да, я, я прекрасно понимаю, что чего от кого ожидать, но если у кого-то что-то случилось в жизни, они прекрасно понимают, они могут позвонить мне в 12 часов ночи и сказать, Оксана, у меня там вот такая-то Кстати, проблема. когда что-то случается, может быть, там добрая-недобрая компания как-то старается помочь человеку? Есть ситуации, когда да, как бы есть ситуации, когда это, ну, ну не та степень, uh -huh. да? ну, это просто слишком личные ситуации каждого человека, поэтому. Но тут я в бы, в принципе, не... все все рассматриваю. То есть стандартов каких-то таких нет, что там. Я не люблю шаблоны, когда речь касается человеческой беды. Угу. Да? Я очень люблю стандарты, когда они касаются работы, потому что они очень сильно упрощают нам жизнь, но человеческая беда, она всегда требует некого Как вам удается вот, вот это своё отношение? Я понимаю, что вы, да, ну, я чувствую от вас энергетику, отношение к людям, вам тоже… При все... Вы знаете, еще мне очень нравится, что вот понятие жесткости я понимаю, о чем вы говорите, вы говорите не о той жесткости, что вы э, железная леди, а жесткость с точки зрения результатов и поставленной цели и задач да. жесткость вовсе не в отношении что вы прошли мимо с холодным взглядом посмотрели на нет нет я не про это я мы понимаем да. о чем но большинство руководителей как раз минус один минус до да, считают что их авторитет он начинается именно с этой жесткости в оставшиеся три минуты как я говорил что время пролетит незаметно дайте секрет Создание управленческой команды, которая направлена на получение результата без жесткости к отношению к человеку. Набирайте правильных людей, будьте честными по отношению к этим людям, будьте честными по отношению к себе и развивайте свое профессиональное мастерство как управляться. Большое спасибо. Нас смотрят, вот, в принципе, как бы абсолютно все люди с разных уголков страны. Возможно, кто-то захочет открыть подобный бизнес у вас. Я уверен, что вы сможете и помочь и подсказать. Конечно. Мы все открыты, коллеги. Это был прекрасный эфир. Подведу маленькие итоги. Давайте вместе. там, Давай. да? Итак, с чего начинается команда? В первую очередь с себя. С себя. Всегда. Всегда начинается с себя. Ты сам должен определиться, если ты пришел на позицию руководителя или собственника, ты должен знать, куда тебе вести команду. Стратегия. Когда ты говоришь о своем бизнесе, ты проговоришь важные вещи. Например, там, то, что для тебя важно, что будет ключевыми аспектами, ценности, как бы некие внутренние. Пусть написанные, пусть не написанные, транслируемые, но как можно проверить, есть в компании ценности или нет, спросить сотрудников, что для вас важно. А еще лучше посмотреть, что они делают. Супер. То есть, действия... По большому счету является в результате каждого действия, если поскрести, там будут ценности. Вот как они себя ведут, такие ценности в компании. Конечно. Дальше. Окружить себя людьми, которые с вами в едином ключе, там, да, находясь на одной волне. Даже если они профессионалы, но они не соответствуют вашему внутреннему я, лучше таких людей, наверное, не брать. Потому что изменить человека нельзя. Но они не должны быть вашей копией. Точно. Но они должны соответствовать некому вашему внутреннему миру. Вам с ними должно быть хорошо. Должно быть хорошо. Должны быть одинаковые ценности, но с вот. точки зрения не надо брать себе подобных, иначе не будет вот этой разницы цветов внутри команды. Да, люди должны быть все разные, даже пусть они сильнее в чем-то профессионально. -раз, будет чему у вас поучиться. Следующий уровень руководителей должен быть максимально решать все операционные задачи, чтобы не отвлекать топов и давать наоборот топам возможность развития бизнеса. Да. заниматься этим. А уже на уровне сотрудников давать максимальные полномочия в области решения клиентского сервиса и стараться максимально стандартизировать все услуги и весь сервис, который находится. В формате формируем конечный результат, обучаем, объясняем как и контролируем. Да. И самое главное, все это пронизываем а свободными каналами обратной связи, чтобы информация ходила очень... Супер, мы создаем свободный. каналы обратной связи от сотрудника к своему руководителя, от его руководителя к ТОПу и к вам. А в принципе есть прямой... И чем клиентов не забываем, с клиентами нужна такие же открытые свободные каналы То есть любой связи. клиент и вам тоже может позвонить, в принципе, если захочет. Любой клиент может мне позвонить. Более того, у нас на сайте есть такая кнопочка «Оставить жалобу», я вижу каждую жалобу, оставленную нашим клиенту. Это была Оксана Телегина, генеральный директор ООС «Складовка». Спасибо большое, Оксана, тебе было Спасибо. очень приятно. Надеюсь, что то, те люди, которые общаются с вами, получают максимальное удовольствие и решают все свои задачи. Надеюсь. Спасибо. До следующих встреч. Пока. Это был Роман Дусенко и программа «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс».